Инвизибл до сих пор не бежит. Боже ты мой, ребятушки... Ребята, инвизибл отстал. О, вс ⁇ она прибежала. Ты кто-то, инвизибл? Да. А ты вошел, да? Блядь, да. Брать. Убей, упади, сука! Блядь, какая малышка, ты нахер ⁇ та? Ты малышка? Так себя, себя ведут только малышки. Так себя ведут только малышки. Ты вообще неадекватная, значит, получается. Ты мне не даешь пушку заточить. Мою! Плюс 12 вот. Чел. Ваня, успокойся, ты просто. Ты просто такой спамер жесткий. 80 уровня. Пока меня хейтят. Пока меня покашили сегодня. Я сбил сегодня себе уровень, ребят, на стриме. Нам не давали, да, но мы с Лёвой, мы с Лёвой. Не спеши, не спеши. Мы с Лёвой хи... А, особые ребята, Лёва уже подбегает сейчас. Лёва уже подбегает. Инвизибл бежит! Я не договорил, господи, два слова, ребята, два слова. Я бегу к мельнице, я быстрее бегу, чем Invisible. Ребят, сейчас увидите заточку. Да я вот, да, свинья, я, блядь, с горы падал. Все это время, все это время мы водили за нос Black водили за нос аккуратненько, красиво, грамотненько они до сих пор думают, что они нас имели а на самом деле, ребят ребят, просто пушка просто пушка, ребята. Лёва уже все набил себе нахер Просто, ребят, Лёва уже все себе набил нахер, ребята. Просто топ-контент, ребята. У Лёвы уже все. Все уже, 700 итимов в, руке, в руках, ребята. 700 итимов. Фу, ребята, это камень с души. Вот она. Девочка стоит, смотрите, девочка стоит. Все, куда-то пропало. А у Лёвы уже, ребят, 700, 700 Марк Халиши. Ребят, все. Вот это шахматная партия называется, поняли нахер? Вот это называется шахматная партия Кто пчелок уважает Ребята Кто к ним не пристает Того они не жалят Тому приносят мед Все, ребят, сломался лук Ломался. Бля, хочу драконик лук заточить. Бля, была бы заточка сейчас две, я бы сейчас попробовал тачить на плюс 6 бля, сразу. Но мужика, бля. Ладно, что, Егор, сейчас спать пошел? Спать пошел. Ну да, что ты, блядь? Вообще. Надо. Ну, давай. Да, давай, давай. Спокойной ночи, бабаши строки тоже ну, давай ребята э все ребят я уже без МЖС это ну шестые части не зашли на плюс семь. Сдулся, да, ребят, сдулся, все, заебался, рот, нахуй. Вс, имплекс дарить, спасибо, пожалуйста. Забирайте подарочки. что нибудь подарить что-нибудь, блядь. Заточку гредочку дайте. Науки. 57 э, пиратских скролов, блядь. Ребят, тачу тачу лук. Ч за хуйня, блядь? Чего, блядь? Вы это видели, ребят? Ребят, видели, блядь? Я даже точку не нажал, не навел на оружие. Он встал плюс 4. Чё? Вы, блядь. На стриме сейчас нахуй Сука, он плюс четвертый стал просто так Я просто на заточку нажал Блять, все, ребят У меня ничего нету, у меня просто плюс четвертый Драконий клуб, сраный, обоссанный Все, ребят, отдаю, отдаю кристаллы, если сломаю сейчас Ну Все Все, ребят, конец сервера Однозначно